Здравствуйте, меня зовут Елена Цыганок, руководитель агентства горящих путевок «Турбанжур». Мы входим в самую необычную оригинальную сеть агентств горящих путевок номер один в Украине. Для меня наше агентство «Турбанжур» — это не просто работа, а образ жизни. А с учетом того, что наши офисы работают 7 дней в неделю, 8 лет подряд, мы на связи всегда. Самая лучшая благодарность для меня и для наших менеджеров — это, конечно же, довольные счастливые клиенты после отдыха, когда эмоции переполняют, счастливые лица, полные новых сил и впечатлений. Потому девиз нашей компании — впечатления, которые остаются навсегда. Для нас, как для туристического агентства, путешествия наших клиентов на первом месте. Но сами мы, конечно, тоже любим погреться на солнышке, спуститься на лыжах, нырнуться к валангам, прикоснуться к истории. Потому мы посещаем информационные туры, семинары, международные конференции и даже на отдыхе мы не просто отдыхаем, а стараемся все подробно узнать о всей особенности страны, чтобы с первых уст рассказать нашим любимым туристам. Я и наши менеджеры агентства Турбанжур приглашаем вас в наши офисы и отдыхайте с огромным удовольствием. До новых встреч!